Красный карлик ⁇ это маленькая и относительно холодная и тусклая звезда. Звезды этого типа испускают очень мало света, иногда в 10 тысяч раз меньше Солнца. Масса красных карликов не превышает третьей солнечной массы. Красный карлик с массой 0,1 массы Солнца будет гореть 10 триллионов лет. Красные карлики составляют 80% звезд Млечного Пути. Они – самые распространенные объекты звездного типа во Вселенной. Просто это слабые звезды, и они не видны на большом расстоянии. Астрономы считают, что когда погибнут все поколения ярких белых и желтых звезд в темноте Вселенной, тут и там будут тусклыми искрами гореть одинокие красные карлики.